Друзья, вот я позанимался первый раз под руководством, под чутким руководством Кирилла. Пробовали его тренажер, потому что мы только на словах это знали. От себя скажу, что это гораздо мягче тренировка. Много плюсов, что здесь тянется сразу руки-ноги. Кирилл показал какие-то новые упражнения, которые я не делал. Удобно, что здесь есть три уровня, то есть он невысокий, компактный тренажер, быстро собирается. Есть три уровня, низкий уровень можно собрать, потянуть там различные упражнения, сделать средний и высокий. Также хочу отметить, что вот на этих манжетах тоже очень мягко висеть. Я думаю, любая девушка, дети, они достаточно легко мне оценить. тренироваться, оценить, да. Потому что я висела, у меня ну, практически... Конечно, она такая лайтовая была тренировка, но я не чувствовал вот это напряжение в руках, ничего не передавливал. Вот, что хочу сказать. Если вы решите приобретать себе вот такой тренажер, либо тренажер есть повыше, то лучше обратиться к специалисту, лучше обратиться к профессионалу и взять настоящий качественный тренажер. Потому что люди бывают экономят на чем-то. Лучше взять качественный тренажер у профессионала, еще и обучиться у него. Потому что подача информации, все очень понятно, действительно внутри просыпается наша родовая память, и когда Кирилл говорит, он направляет внимание именно туда, где у нас память есть. Поэтому, если вам нужно научиться обучению пройти мастер-правила, обращайтесь к Кириллу, обращайтесь ко мне, мы собираем группы, в Сочи будем проводить, наверное, каждую неделю. Если группы будут собираться, мы можем проводить хоть каждую да. неделю такие группы обучающие. И вот такой тренажер легко собирается, 15 минут мы его собрали очень удобно. Там один ключик всего все легко закручивается и он красивый. То есть он вписался к нам сюда в интерьер. Мы сегодня разобрали наш тренажер. И этот тренажер он действительно достойный. Поэтому если вы хотите стать мастером. Вытянуть свое тело, потому что я так клево потянулся, шею потянул. Ну и Кирилл мягко очень показывает, как работать. Если вы хотите стать мастером, открыть у себя в своем городе направление правила, обращайтесь. Кирилл Жердев, серый волк. Рекомендую. Приходи на "Правило" на тренажер у Михаила, у Кирилла.